Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в село Кирики, Орловской области, Новосильского района. Посетим сегодня с вами улицу Дирюженко. Приятного просмотра! Первый дом. Э, села Кирики, улица Дерюженко. Дом один. Дом первый. Дальше идет второй дом. А там живет кто? Сливин, женщина. Она купила дом здесь, да? Да. Не видно никого. Дом пустой, никто не живет здесь, да? Да, человек уже умерен. Но... А он один жил? Один, да, один. Здесь он... старенький домик, да? Да, уже. Он, наверное, уже его много чего растащили. И дальше. Вот он... еще домик, да, старый? Да, да, его уже... видите, ну, уже... Вот, да. Здравствуйте. Вы давно здесь живете? Десять лет. Купили дом, да? Ну да, переехал. С Московской области. Московская область? Здесь лучше? Ну, нам нравится, да. Природа? Ну, вообще спокойно, природа. Здесь тоже отсыпали, да, щебнем? Да, давно уже. Это для, ну, чтобы амником приезжать там в скорый там. Ага. Там, в общем. Вот тот дом там живет кто-нибудь? Вот он, если вы имеете этот да. там продавщица наша живет. Ага. А вот он домик, такие вот. что осталось. Ну, сами видите, никто не живет. Угу. Следом домик живой. Еще один жилой. Вот этот домик сейчас крема рестарции. Вот он. Небольшой. Ага. Вот он домик. Здесь вот домик был, друг мой жил в Липецкой области сейчас. Вот где березы, да? Ну, да. А домик развалился? Да нет, его, это можно подойти, если хотите посмотреть. Вот здесь данное давно уже никто не живет. Вот в этом доме, да? Да, вот он. О, здесь колодец даже у нее был, да? Да, колодец. Многие ходили, когда воды не было. А сейчас есть вода-то? Ой, я не знаю тогда. Смотрите. Мне пересох. Понятно. Такой домик. Никто не живет. Ну вот тут дом такой. Это, кирпичный новый, да, да может сказать? Хотите, давайте вернемся, подойдем к нему. Если получится пробраться. Ну я думаю, туда не пробраться. Ну, у нас село Кирики, а деревня Дерюженка. У нас же.. И село. Улица, точнее. Да. И деревня, и улица. Теперь село Кирики, деревня, Дер... это, улица Дерюженка. Село был. у нас почему называется? Потому что у нас была церковь. Ага. А где церковь, там называлось село. Там уже не деревня, а село. У нас же церковь, приход был. Вот. А, что... а почему Дерюженка называется? Ну это почему я не, не могу сказать. У нас вот три деревни. Там, вон, Поповка была, где школа. Uh -huh. Вот, где магазин Заверх, а это деревня Дерюженко. А уж как, почему ее так называли, кто знает. Но Ну, Поповка, я думаю, там жили попы. Уж uh -huh. поэтому назвали так. А Заверх, наверное, он выше Поповки. Я думаю, так назвали Заверх. А уж какая-то Дерюженко называли, не могу сказать. Не знаете, да? Да, ну, а уже сколько годов это этой деревни и... Мои дедушка с бабушкой жили здесь, и поэтому я не могу сказать, почему я назвали деревню. А вы живете с рождения здесь? Да. Большая деревня вообще была? Даже второй порядок был. Деревня большая очень была, еще другой порядок был. Но это давно-давно-давно, очень много. Да вот. вы работали? Работала всю жизнь, работала в колхозе. В колхозе кем работали? Да. Я много работ прошла. И по наряду ходила, и до дояркой была, потом была заведующей, была бригадиром, э, поливольческой бригады была бухгалтером по труду и закончила телятницу. Так что прошла много ступеней. Ну, колхоз, колхоз. Сколько, я... сколько вам лет? Мне 79-й, вот 79 будет Новый год. вот Ну, я 10 классов закончила, я ходила учиться. Семь классов у нас была школа семилетка, ага. там вот на Поповке, вот, там, а теперь там на Поповке одна, одна бабушка живет, больше там нет никого, в жизни mm. там нет никого больше. Одна бабушка, которой 86 лет. Понятно. Одна живет. как раз для школы, она напротив школы. Семь классов закончила здесь, а потом ходил в Шейналь. За семь с половиной километров, восьмой, девятый, десятый класс кончал там. Куда? Шейной. Шейна? Да, шейной. Шейно. Это так. деревня такая, да? Да, так. А почему назвали Шейной? Основал ее Шейн. Угу. Фамилия его была Шейн. И он там школу построил. А вот. сейчас она действует этого село? А не, Живет? Нет, там ни одного дома нет. Давно, Давно ни, уже. Ни никого. Никого. Давно уже ни одного дома. Все поразъехались. М. Пошла эта перестройка, люди стали разъезжаться. И школа давно не работает, закрылась. В общем, 10-й класс, выпускной, была, вот, мы последний. Больше 10-го класса там не было, была 9 -летка. А потом даже стала начальная, и начальность закрылась. Поразъехались, детей не стало, все. Понятно. Так, как, так же, как и у нас, закрыли школу, и все. За хлебом вы куда? В магазин ходите да? Нет, я туда не дойду. Вы что, вон на этот на дорогу остановится Мценская машина, она останавливается в везут хлеб. Угу. Вот туда выйду, туда потихоньку дойду. Вы что, я в магазин дойду? Я туда не дойду, я оттуда я не приду. А продукты? А продукты, когда приезжает сын, съездим, все привезет, разные крупы, все носите. Ну, теперь есть морозильники, холодильники, дети угу. мы спасаемся. Это раньше mm -hmm. не было ничего. Но раньше и народу было много, и жили в семьях, и жили дом на дому, везде. А сейчас я живу вот одна, отсюда у меня никого, и там никого. Mm -hmm. А какая есть, она тоже одна. Но к ней хоть приезжает почаще, ну а ко мне тоже приезжает сын, когда вот нужно, придет, поможет. Ну, в общем, всю трудную работу приходится нести ему. А так вот с этими продуктами вот так съездили, привезет мне все, морозильник загрузим. Вот хорошо сейчас холодильник и морозильник, тем мы спасаемся. Ну ничего, но дело в том, что скучно никого нет, ни с кем не говорить, ничего. Телевизор, Ры... тел Ры... Телевизор есть у вас? Да тель... все, у нас <как> эти есть и телефон, и домашний, и даже и смартфон лежит, какого-нибудь черта они соображают. Нет, я его, когда в больницу еду, то я его беру. Я только могу ответить, ну и набрать могу. Ага. Номеры знаю. Номера я помню, у меня память хорошая. Ну так хорошо. что вот потихоньку. Но ну, дело в том, что жизнь не веселая. Народу нет. Вымирают а? деревни. деревню. Деревни вымирают, и ни общения ни с кем нету. Раньше старики жили в семьях, за, ним, за ними, а они заботились. Никто никого не бросал Все жили в семье, никого никуда не девали Как плохо, не бедно Но стариков никто не выкидывал Никуда не девали А теперь их тоже не выкидывают Но все поуехали Они, Здесь им делать нечего Молодым здесь работают. На что будут жить-то А хозяйство держать, его некуда сбывать Все Поэтому такая жизнь Ну, плохая, плохая жизнь Раньше ходили на работу и не знали, уморилась не уморилась и усталости не чувствовали. А идешь все, со всех сторон, везде дорожки, везде народ, идешь и общаешься, домой придешь, дома ты не одна. А потом все стали уезжать, стали разъезжаться, а какие вымерли, какие остались, вот доживаем тут последние дни. Пенсии хватает вам? Ой, пенсии хватает, а сколько нам надо теперь? Нам надо-то всего ничего. Сколько нам надо? Коммунальные заплатим, и в первую очередь все платежки оплатим. Нам остается еще, нам хватает еще, остается и детям отдать. помогу. Детям, внукам. А как день рождения надо справить. Надо каждому, у меня четыре внука, каждому надо дать на день рождения. Понятно. Ну, сколько по возможности, столько и даем. Ну нет, я, ну так вот у нас брошенных-то нету, но то, что никого нет на деревню, вот в чем дело Вот на этом порядке вот от меня, вот от меня вот туда дальше одна живет, и дальше еще двое, и все. Один еще, он приезжает летом, а его дочь уезжает, у Москвы его забирает Четвертухин, ну ему тоже уже, он с 32 -го года, наверное. Даже, наверное, 33 -го. Да. Вот. Поэтому вот мы четверо на этом порядке. Вот от меня здесь еще три человека. И все. На той стороне чуть побольше. Там хоть какие-то здесь. А на нашей стороне мы никого не видим. Вот от хлеба до да, хлеба я вижу людей. Но еще летом кто-то пройдет, а зимой никто не ходит. Mm -hmm. Ну, спасибо нашему предпринимателю, этому Митрохину, он же и дорожку, дорогу прочистить и там прочистить, хоть хлеб ты возит. И, mm -hmm. на том, и это мы ему так благодарны, покуда некуда. И город спашит, и что нужно, если к нему обратиться, он всегда поможет. Это брехать нечего. А возит дома порядок, говорит, навозит сына. Это Приедет, если на выходной, значит, до, до, до потемок работает. Он знает, какую работу ему надо делать. Такие вот дела, жизнь плохая, жизнь плохая, все есть, но радости нет. Раньше меньше всего было, а жили, как-то вот идешь с работы и песни поешь, и усталости не, знала, не знали. А теперь вот сидишь, вот это, спасибо, эта коробка говорит, и то она надоедает, коробка-то там одни сплетни. И правительство наше обижает нас сильно. Вот так. Они врут на каждом шагу. Мы им никому не верим. Я прямо говорю, мы им не верим никому. Я голосовать голосую, потому что я с 18 лет, как жила в Советском Союзе, привыкла голосовать. Я до сих пор голосую. Я ни одни выборы не, не, не пропустила. А за кого голосуете? Как голосовала всю жизнь, я честно говорю вам, за коммунистов. Потому что раньше коммунисты все были везде. Раньше ведь и судью не выбирали, и кого, и кого. Все были, только коммунисты были. Я так и голосую про них, за них. Я прям говорю честно. Я не, не умею говорить, я говорю честно. Но веры никому нет. Они говорят, программа они составят хорошую, прекрасную, даже слушать охота. Но кто ее выполняет? Ну так, не так. Так. Я правильно говорю? Правильно говорю Они много партий И все говорят прекрасно Ну такую программу составят Ну слушать хочется И как же мы будем жить после этих выборов Выборы прошли Вот с ковидом Перед выборами 7 тысяч было уже зараженных. Выборы прошли День, два, три пошла, пошла, пошла пошла, И дошло до 27 Ну они перед специальные специальных занятий Ну что мы глупые что ли? Ну мы не глупые, почему-то после выборов сразу стало подниматься. Что это, на выборах все заразились, а там же никого не было. Теперь электронное голосование, кто придумал, что придумал, то ли они голосовали, то ли нет. А на участки приходит там один, два, пять, больше нет никого. А раньше выборы были, у нас в школе было, коридор был забит и пляска, и всё было. И каждый голосовал. А теперь хочешь голосуешь, хочешь нет. Вот и все, и демократия. Ну, правильно, на демократии. А что хочу, то и врачу. Ну и правительство у нас также хочет, что хочет, то и делает. Спасибо ну, вам, бабушка. Слава Богу, хоть пенсию дают каждый месяц. Без задержек. И на том, слава Богу. Дай бог, мы живем. Мы ни в чем не нуждаемся. Но жить, жизнь плохая. Нет никого. Нет, не с кем общаться, никого нет. И за... пришли, закрылись и ушли закрылись. Все, вот в чем плохо -то. А там жизнь живет, думаю, вот, у нас жрачки, и боже, я мы все, все у нас есть. Но нет никакой жизни, никакого общения нет. Вот в чем дело плохо. А так слава тебе, Господи, жалею. Спасибо вам, здоровья. Спасибо. Спасибо. Пойдем дальше, Коля. Вот этот пустой, да? Да, порядочно уже человек а... умер. А, он помер. Я Раньше смотрю. тут э, жил местный тракторист, потом как-то, насколько я помню, продал думик. Ага. Москвич уже. В общем, это после отца председателя он был колхоза. Угу. Вот усадьба его. А ему уже за девя... 90. Ну, они на, на лето приезжают, наверное, да? Ну, <смех> да. По сути, так получается. Вот здесь домик. Люди с Донбасса приезжают. Месяца три они живут тут. Летом, да? Да. Вот здесь, по сути, дачный домик. Ну, как дачный. Приезжают. Хозяева умерли уже давным-давно. А это домик с сыновья там... Внуки, дочеря приезжают uh -huh. на лето, по возможности. Вот он, домик следующий. Пожар тут был. Ну, видимо, выбрали кирпич там, uh -huh. на нужды. В следующий домик идет медпункт. Медпункт? Да. Он работает? Ну да, по, это, по возможности человека. Следующие, следующие два домика жилые. Здравствуйте. Здравствуйте. хотели узнать? Хочу узнать, как вы живете. Сейчас уже нормально. Это раньше не было ни газа, ни воды, ничего. Вон у кота спроси, вот. как он живет. А газ давно у вас? 10 лет. Ровно 10 лет. 10, лет. 10 лет, газ уже 10 лет. Дороги вот 5 лет, вот это не было сколько лет, 3 года, нет, сколько дед умер, 5 лет. Вот пять лет дорогу только как сделали. Асфальт положили, да? Да не асфальт, вот к нам. А, а к здесь Вообще ни зимой, ни, ни летом, ни осенью У -у -у. не было выехать, все машины порвали. А -а -а. Вот, как только лето, еще вот можно было выехать, а так нет. Ну, сейчас вот насыпали, она вся заросла, Хотели смотрели? Ну, мы прошли по ней сейчас, да. Ага, ну, вот она вся заросла, вот пять лет прошло, вот Тонет в земле. Ну, да, здесь только насыпали, больше ничего не были. Очень плохо некого найти, вот сделать, дом валится, ни одного ничего не попросит, чтобы... Отремонтировать? Да, ну, конечно, он Игорь вот, договаривался <laughs>, делать этот конек, весь свалился, сейчас все течет, крыша. Не осталось никого в деревне у нас, а -а -а. школу закрыли. Магазин, магазин хорошо хоть еще остался. не Ни клуба, ничего. Когда мы сюда приехали. А ты что, танцеваться было? Ну а что? У меня вот с Наха была, она и клуба. И в клубе она была делала. Помнишь, Игорь? Да, помню. Все как, и, какие были концерты, устраивали, и тройки были всякие. Школа была, правда, черти где? Ну, ходила, все, и школа была, и ходили ученики, как-то ну, все было нормально. Ну, как дорога это, дороги-то у всех. Ну сейчас более менее уже. Только вот, вот что плохо, нам не помогает абсолютно администрация. Вот эту траву, мы вот он после инсульта ходит еле-еле. А мне вообще ноги не ходят, я еле -еле. Никто не поможет траву скосить. Там все заросло. А так, вы откуда приехали? С Киргизии. Вы давно живете здесь? Да, уже 32 года. В восемьдесят девятом году мы приехали сюда. Ну как вам нравится вообще жить здесь? Не очень. Не очень. Акс туда не ездите, в Киргизию? Нет, ну первый а год там, первые годы осталось, там все это самый, не, почти нет, они киргизы остались русских, и все мало осталось, очень плохо. Вот началась заваруха. Да ну у нас еще не было, мы уехали еще Советский Союз был. Mm -hmm. В 89 году, в первом году, уже когда они бомбили-то Советский Союз, а так-то еще не было. Ой, очень было плохо сюда приехали. Ой, страшно. Все заросло, все, ни дорог, ни там дорог нет, вот ни к ним дорог не было, ни магазина не было. Я же говорю, мы приехали, две сестры и подруга с нами приехала, вот она магазин открыла, Люда, вот бухгалтерия у меня, сестра, отца работа. Я вот в школу, в этот самый медпункт, не было медпункта абсолютно, вот сама все делала, все, ездила везде <как> за медикаментами, за медикаментами, за всеми этими, все устраивали. Ну так вообще-то колхоз помогали, не скажу ничего, вот мы были, вот тут, раньше же было закупы, якшина, все, Но там много было и народу, все, машину давали, и машину давали, и на лошадях, на все. А вы сейчас и, на начали. пенсии? Ну да, да мне 80 лет даже сейчас. ну пенсии хватает? Ну, мне пока да, хватает. Но ну, добавили после 80. А семьи у вас нет? А, все разъехались. Разъехались? Муж у меня пять лет назад. А дети один на Василий, один живет этот, в Москве. Детей много, внуков много помощников. Все этот, самосемьями, свои семьи. Но они не приезжают, помогать. Ну, дети приезжают. Мнуки нет. Уже выросли. Вот. Далеко. Вот и далеко, мне, и мне когда не работают с утра до ночи, а отпуск тоже хотят, хотят куда-нибудь поехать. Раньше приезжали, все жили здесь. Они здесь жили, тоже выросли, выросли, все, все разъехали. Сейчас как всегда у всех. Спасибо вам. Пожалуйста. Вот здесь, наверное, тоже дом был, да? Вон стены, да. стены да. стоят. Остались одни стены от дома. Россия не России так. Елка какая-то большая. Вот следующий домик тоже жила одна из почтальонов в деревне, но ее уже давно-давно нету. Вот в этом, да, доме? Да. А в этом кто жил? А здесь жили Гришины. Здесь дом? Да. Здесь кто-то ходит, смотри, тропинка натоптана. Приезжала, видимо, дочь с мужем, хозяйка. Хозяйка-то не там умерла. Вот заросло все. Все заросло. а домик. Да, ураган был летом. Вот куски шиферки лежат. Домик хороший, большой ты его раскрыл а это или ураганом да да? да да ураган был в июле месяце да посылало, теперь куски летели в разные стороны теперь пойдет разрушаться конечно будет вода течь Открыто. домик у нас Ух открыт зайдем посмотрим антонина Сочилина здесь проживала печь уже Пойдемте. разломали. Пойдемте. Вот там старенький домик, да. уже к нему не пролезть. Это последний дом? Да. Последний. на этой улице на этом все друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы всем до новых встреч